Привет! Сегодня у нас обзор монет номиналом 1 гривна. Такие монеты вы можете получить на сдаче в магазине или найти у себя в копилке. На первый взгляд ничем не примечательные монеты, но цена на некоторые из них в десятки, в сотни, а то и в тысячи раз иногда превышает свой номинал. Первая монета, которую я предлагаю рассмотреть, это 1 гривна 1995 года. С тиражом 50 тысяч штук, отчеканена на из латуни на Луганском патронном заводе. Имеет гуртовую надпись 1 гривна 1995. Цена такой гривны на сегодняшний день составляет от 150 до 200 гривен. Но данная монета имеет очень дорогие и редкие разновиды. А именно, если на гурте монеты вместо 1995 идет 1992 или 1994, то цена такой монеты свыше 300 долларов. Также, если на монете гладкий гурт, то есть нет никаких надписей, то цена такой монеты свыше 350 долларов. Еще один дорогой и не менее ценный разновид, это так называемый узкий кант. Однажды мне посчастливилось повстречать такую монету, и продал ее на одном из аукционов за 130 долларов. Вот такая вот монетка. Следующая монета, это 1 гривна 1996 года. Отчеканена она также из латуни на Луганском патронном заводе с тиражом в 1 миллион штук. Имеет гуртовую надпись 1 гривна 1996. Цена такой гривны на сегодняшний день составляет от 15 до 20 гривен. Но как из гривны гривной года, она имеет дорогие и редкие разновиды. А именно, если вместо... 1996 и 1995 или гладкий гурт то цена такой гривны от 200 до 300 долларов Такая вот тоже монеточка следующая монета это одна гривна 2004 года на реверсе монеты идет надпись 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков также изображение части пиджака с орденами и медалями Великой Отечественной войны Это орден славы медаль за отвагу. За боевые заслуги. Остальных, к сожалению, не видно. Цена такой гривны на сегодняшний день 10 гривен. Отчеканена она на, Луганском, ой, на Киевском монетном дворе с алюминиевой бронзой. Следующая монета 2005 года. Отчеканена также на Киевском монетном дворе металл алюминиевая бронза. С изображением колонны солдат, идущих в прожекторах. И с надписью «60 лет победы в Великой Отечественной войне». Цена такой гривен на сегодняшний день 5,8 гривен. Следующая монета – это монета 2010 года, отчеканена на киевском монетном дворе с алюминиевой бронзой. На реверсе монеты идет изображение ордена Отечественной войны, надпись «60 лет победы» и «Вечный огонь». Цена такой гривны также составляет от 5 до 8 гривен. Еще одна монетка это 1 гривна 2012 года с изображением на реверсе монеты логотипа Евро-2012 с тиражом в 5 миллионов штук. Цена такой монеты на сегодняшний день 5,10 гривен. Ну и последняя монета, которую я предлагаю рассмотреть, это 1 гривна 2015 года. Отчеканена на том же киевском монетном дворе с алюминиевой и бронзой, но с тиражом уже 7 миллионов штук. Цена такой монеты на сегодняшний день составляет 3 гривны. Во время выпуска был небольшой ажиотаж, цена доходила до 25 гривен, но постепенно цена снизилась до 10, затем до 5, а сейчас и вовсе до 3 гривен. Спасибо за внимание. Если вам понравился обзор, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока.